Наш город еще раз подтвердил, что он является городом а, выпадной столицы и открытым городом, потому что практически выборы прошли без каких а, явных нарушений. Всего по а, губернаторскому выборам было всего шесть заявлений, которые сегодня рассматриваются. Я благодарен а, на своим коллегам, которые принимали участие в выборах на, губернатора. И хочу сказать, что, знаете, нам удалось все-таки не устраивать какое-то шоу. Если вы обратили внимание, мы ведь не критиковали друг друга, мы представляли свои программы. Я хочу сказать, что программы все кандидаты, они достойные. Хорошо выгляжу, все хорошо, все а надо. Коллеги, огромное вам спасибо, что были с вами. Хороших спасибо. вам новостей. Александр Дмитриевич, начните свое утро с отставки. Мы находимся в Тасе, где только что прошла пресс-конференция с еще пока в Рио Александром Беглом, который говорит, что эти выборы будут честными, они прошли достойно, хорошо, но мы сегодня в интернете много видели вбросов, каруселей и прочих-прочих махинаций, и разве можно назвать это честными выборами? Александр Дмитриевич, не стесняясь, будьте мужчиной, уйдите в отставку.